Здравствуйте, психологи канала Немиркин. На этой площадке мы стремимся помочь каждому узнать больше о психическом здоровье и психологии в доступной форме. Это стало возможным благодаря вашей любви и поддержке, и мы хотим поблагодарить вас за это. А теперь давайте начнем. Хотели ли вы когда-нибудь контролировать то, что происходит в ваших снах? Может быть, летать по небу или смотреть на мир под водой? Возможно, вы сможете это сделать, если будете видеть люцидные сны. Это вид сна, в котором вы осознаете события, происходящие в вашем сновидении, и часто можете контролировать происходящее в нем. Однако, если вы неопытны, вы можете сделать то, что разбудит вас и нарушит состояние осознанности. Итак, вот 10 вещей, которые не следует делать во время осознанного сновидения. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях. Ни Миркин не рекомендует заниматься самодиагностикой и советует делать это в безопасной обстановке и в присутствии профессионала. Первое. Не закрывайте глаза. Испытываете ли вы искушение закрыть глаза, когда вам снится люцидный сон? Возможно, вы хотите проверить, будет ли у вас сон внутри сна. Однако ваш сознательный мозг может интерпретировать этот импульс как попытку физически закрыть глаза. Это может отвлечь вас от вашего подсознания и разбудить вас. Второе. Не ложитесь. Хотелось ли вам когда-нибудь лечь в состоянии осознанного сновидения? Когда вы видите светлый сон, вы находитесь в состоянии между сознанием и сном. И любой импульс лечь может быть зарегистрирован вашим сознательным мозгом как движение, что может нарушить сон и разбудить вас. Номер три. Не думайте о своем реальном теле. Вы чувствуете зуд в каком-то месте или хотите размять мышцы? Мысли о вашем реальном теле и импульсы, которые вы чувствуете, могут вырвать вас из вашего люцидного сна и разбудить. Отключаясь от мыслей о своем реальном теле, вы можете приучить себя оставаться в состоянии люцидного сна дольше. Номер четыре. Не делайте ничего действительно захватывающего слишком рано. Вы хотите полетать, плавать глубоко под водой или просто сделать что-то невозможное, когда вы начинаете видеть люцидный сон? Небольшие импульсы могут нарушить ваше состояние люцидности, поэтому слишком быстрое сновидение о чем-то захватывающем или напряженном может насторожить ваш сознательный мозг и разбудить вас. Номер пять. Держитесь подальше от своих реальных воспоминаний. Пытаетесь ли вы заново пережить определенные моменты своей жизни, когда видите светлые сны? Хотя это может показаться хорошей идеей, на самом деле это очень опасно. Использование ваших воспоминаний состояние осознанного сновидения может иметь серьезные последствия, такие как случайные изменения, создание или даже стирание ваших воспоминаний. Вы можете даже не осознавать, что это происходит, поэтому безопаснее разделять состояние просветления и сознания. Номер 6. Не фантазируйте слишком часто о ком-то, кого вы знаете. Вы постоянно фантазируете о ком-то, кого вы знаете? Может быть, вы мечтаете о том, как пойдете с ним на идеальное свидание или проведете с ним время вне школы? Воспоминания, которые вы создаете в состоянии просветления, могут просочиться в ваши реальные воспоминания без вашего ведома, что в итоге может повлиять на ваши отношения с этим человеком в реальной жизни и навредить им. Номер семь. Не желайте чего-то страшного. Вам когда-нибудь было интересно узнать, что произойдет, если вы загадаете что-нибудь страшное? Поскольку люцидные сновидения – это заглядывание в свое подсознание, ваше желание увидеть что-то страшное может стать очень томительным опытом. Ваш мозг знает все о ваших триггерах и страхах, поэтому лучше не загадывать такое желание. Номер восемь. Избегайте зеркал. Хотелось ли вам взять в руки зеркало и посмотреть, как вы выглядите во время осознанного сновидения? Очень маловероятно, что вы увидите себя настоящего, того, кого вы привыкли видеть, когда бодрствуете. Вместо этого вы можете увидеть, как ваше подсознание видит себя, что может оказаться совсем не тем, чего вы ожидали. Номер девять. Не переусердствуйте. Считаете ли вы, что люцидные сны невероятно увлекательны? Вы можете обнаружить себя летающим или управляющим гравитацией без каких-либо последствий. Однако важно, чтобы вы не пытались постоянно видеть люцидные сны. Ваше влечение к миру подсознания может превратиться в навязчивую идею, которая в итоге отвлечет вас от реального мира. И номер 10. не оставляйте дела на потом. Вы когда-нибудь откладывали какое-либо занятие на потом или видели что-то, что хотели бы сделать, но решили, что займетесь этим потом? Во время осознанного сновидения существует бесконечное множество возможностей, поэтому в итоге вы можете захотеть отложить некоторые дела на потом. Однако каждый сон уникален и не может быть повторен, поэтому вы можете захотеть сделать то, что хотите, до того, как проснетесь. Были ли у вас когда-нибудь осознанные сны? Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно может показаться полезным. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше материалов на канале Немиркин. Все использованные ссылки также добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.